Напоминаю, что как только этот ролик набирает 1500 лайков, мы будем открывать кейс прямо с завода за 80 тысяч рублей. Я вас приветствую, дамы и господа, вы на канале самого конченного панкейсера, и сегодня мы открываем кейс, который называется ⁇ Прямо с завода ⁇ и стоит 80 тысяч рублей. Напоминаю, что как только мы набираем 1500 лайков на этом ролике, мы открываем следующий кейс, который стоит уже 100 тысяч рублей. Поэтому с вас 1500 лайков, а с меня реально крутой контент. Приятного просмотра, будет жарко поехали поехали. знаешь, что здесь расстраивает? Они добавили новый ивент, вот этот 1 миллион. И смотри на эту историю, тут Никита стоит топ-1, ёпта, давай-ка мы его сегодня отсюда выгоним. Короче, у них конкурс на миллион рублей. Тут очень много призов, самый классный, 235 кусков, ну и тут до 1000 рублей, я так понимаю. Ты просто открываешь кейсы и попадаешь в таблицу. Короче, задача сегодня вот эту вот историю обойти. Будем пробовать, но это нужно выбивать с таблицы лидеров по-любому. Кстати, отдельно Спасибо админам ГГДропа Без них этого ролика бы не было Поэтому ссылочка на сайт будет в прикрепленном комментарии Также там будет халявный промо на барабан Он является и промо на депозит Там какой-то процент плюсом вы получаете В общем админам спасибо Но перед этим конечно же у них тут вот эта тема стрельбище Аля знаешь бонусные кейсы Сколько пополняешь, то столько пуль и получаешь Самая дорогая тема стоит 10 тысяч пуль Либо 10 тысяч рублей Мы сразу на все, на все деньги гуляем Покупаем 8, 8 вот этих попыток стрельнуть И нам надо попасть в по скину. Ну, вот здесь не получилось. А, еще раз не получилось. И еще раз 2500 выпало. Но гагадроп, что то такая себе история. У нас осталось... Четыре пули, кстати, попали. Четыре тысячи азимов, калаш. Слушай, ну, у нас еще три пули осталось. Тут, кстати, даже пули нарисованы, но я думаю, стоит приблизить экран. Потому что, когда не настолько приближено, я думал, это бутылки какие-то. Ладно, нам калаш выпал. Еще раз у нас три попытки остается. И... и... Ну, да, блин, шлак. Реально, ну, такое себе. Одна пуля остается, попадаем 2000. Ну, ничего супергодного не выпало. Остается 6000 пуль. В теории нам хватит на одну вот такую историю, на один вот этот кейс. 2 500, то же самое, что и с 10 тысяч. Но, ребят, гагодроп, что это такое? И а, два вот этих кейсика мы сможем открыть. Так, ноу no прайс. Но сегодня по призам как-то прям везет. Короче, по итогу 87к было. Продать все 96 тысяч. Но на самом деле нормально, доступные мне кейсы. Мне сегодня все дороги открыты, все кейсы 96 тысяч. Сегодня мы вот эту сказку будем открывать. 96 тысяч есть, но сразу давай... Сначала разминку, все-таки откроем что-то подешевле. А потом уже и долбанем вот этот кейс прямо с завода. Но там уже реально очень дорогие скины. Вопрос. Конфетка. Найс, 9 тысяч, а я думал это 200 рублей Ладно, вопрос в том, как оно будет выдавать Потому что в предыдущем ролике а, с кейса за 70 тысяч, ну как-то не особо Хотя бы не береги голову, это было бы вообще прям жопа Но ну, он 4, 23 тысячи, да ладно? Блин, вот знаешь, как на языке дропаются эти калаши стоят по... Ой, калаши, ёпта, да Калаш! Хорошо. Слушай, он сегодня отыгрывается. Нормально. Короче, на Изике вот эти диглы, блин, падают по 2000. У нас 123 тысячи рублей. Это 2, 2, два, два, где они? Два вот этих прямо завода кейса. Но хочется еще размяться. Кстати, по дешевым кейсам. И да, я кейс за 500 рублей называю дешевым. Потому что мы сегодня открываем кейс за 100К, хотел сказать, за 80 тысяч. По вот этим кейсикам мы не проходились. И плюсом ко всему я хочу... Вот эти фри-кейсы открыть нужно определенного оборота достичь. Оборот. Ебать, его урод. Короче, кейс после половых. Не знаю, 80 тысяч... Ой, я зря это сделал. Мог два открыть с завода кейса. Нет, не зря он сегодня выдает Чекай. Сколько денег? Тут много. 80... Нет, сегодня оно пошло. Реально, не видел предыдущий, если ролик, посмотри, там вообще лютый слив был. Сегодня вся эта история отыгрывается. Так, нам еще нужно немного на элитный кейс. Давай немного поношенный от... Откроем, как в предыдущем ролике Можем себе позволить, почему нет Но сейчас шлак, да, ну выпал Огненный змей, после этого ну, Убийство это неплохо, это неплохо Это очень плохо, честно говоря Но, Ну, 23к, ну нет это, Нет, хреново, все-таки я вспомнил цену кейса И решил заплакать Так, у нас при кейсе, вот это дело открываем Оно не особо интересное Давай фастом как-то, ладно, фастом не буду Потому что может зависнуть еще чуть-чуть Но здесь кал, а вот я не понимаю Почему, куда делать кнопка, открыть фастом она тут была, и она куда-то всплыла. А, быстро есть. Я вижу, там ползунок. Каменный. Быстро, потому что он дешевый. Оп-оп. Так, литье. Понятно. Крутой скин. Все ясно. Бля, почему он меня наверх постоянно перекидывает? И Приходится листать и листать вниз. Блин, вот сделали бы переход вот здесь к следующим кейсам. На КБ, кстати, удобно эта тема реализована. Тут, блин, вот минус. Надо листать бесконечно. Прям неудобно. Отмены. Сделайте как-то удобненький переход, потому что ну, постоянно листать вниз, переход к следующему кейсу не реализован Это фришные кейсы, и все-таки я считаю Что к ним должен быть моментальный Доступ, ядерный сад За 600 рублей выпал, сейчас уже пошли Кстати, достаточно, ну не достаточно Недешевые кейсы, тут, кстати, может Выпасть, на секундочку, авапа Градиент, а выпадет какой-нибудь Возмездие, первый класс Бронзовое цветение, вообще Первый раз, кстати, этот, этот 5-7, вижу Бронзовое цветение, а багровое Бнайс Багровое цветение у великий, могучий русский язык. Кал выпал. Получается элитный и при, предыдущий. Почему предыдущий? Последний. Точно, почему последний? Крайний кейс на сегодня. Э, этот элитный кейс, потому что они потом не возобновляются. Но, бля, хоть рот было бы круче нам. Это кал. Вот реально, кал. Мало, 4000 рублей. Но 138. Ну что, замахиваемся на прямо с завода. А мне казалось, почему-то он стоит 60 тысяч. Вот я олень, добрый день, реально. Я даже что-то не посмотрел наполнение, но цена... Цена сама за себя говорит рентген! Хорошо! Цена Цена нас устраивает полностью, дорогие друзья. И это еще. Э, на секундочку, два кейса прямо завод наполнение. Тут, ну просто, ну, понятно, да, как бы вот это и вот это все. И тут и пламя, и не пламя, и рентген уже, кстати, выпал. Короче, два кейса. Сегодня прям лютейший видос. Прикинь. Э, ой, хорошо, как и хорошо. Как нехорошо. Я почему-то, блядь, подумал, что мы на кейсе за 60 тысяч. И для меня нож с Это хорошо. А на самом-то деле... А вот это нормально или нет? Я не знаю, сколько это стоит. 103 тысячи, конечно, нормально Конечно, нормально Ну, но, ладненько, мы нацелены на что-то Поинтереснее, все-таки кейс 80 тысяч и градиент Глок, а это плюс-минус стоимость Кейса, это плюс-минус, ну да Ну, конечно, Глок, Градиент Эта тема крутая, вот постоянно, ну как постоянно Иногда спрашиваете меня, во что Инвестировать, блин, покупайте Эмки Посейдон, Глоки, Градиент И оно явно вырастет в цене, но даже я Эту тему не закупаю, после Пабга Как-то боюсь держать, деньги у Скинах, потому что ну ничего вечного нет, все может в один момент обрушиться. Коготь, ёпта! Слушай, а неплохо! А мне нравится сегодняшний. Я думал, он 60 стоит. А он даже кейс не купил. Говнище. Говно. Кал-кал-кал-кал-кал. Но. Кал, кал, кал, кал. Ну нет, коготь, это вообще ни в какие рамки, блять, зака. Ну все, вот смотри, после глока градиент начал меня сливать. Тем временем 22 тысячи на балансе, и мы выбираем кейс, который нам выдаст, я не знаю, какой-нибудь градиент или дрохонрор, лор. Короче, 5-400. Открытие вот этого карточного кейса тоже, в принципе, приносит своеобразное удовольствие, но вот раньше было лучше. Не, реально, раньше можно было несколько карточек подряд открывать а вот сейчас только по одной опять перчи этот кейс надо было назвать либо перчатки у кузми либо калаш калашненовая революция реально два скина только падает что что такое сейчас эти перчи только знаешь разница только в цене почему вот надо убрать все это нет это не дело сейчас подожди сейчас сделаем Во, вот такой кейс вот он содержимое кейса вот сейчас все правильно вот вот вот дру... А, это реально, это кейс с двумя, блин, скинами сери... Нет, надо еще нож добавить Ладно, все там уже автоматически добавилось Понял, 32 тысячи Фарм-то как-то... Бля, неоновая революция, это, это пранк Админы меня явно пранкуют Надо, кстати, посмотреть, что у нас по таблице-то, где 1 миллион экстрим там уже получил По заслугам или нет? 1200, короче, у нас 21к, мы что-то, сасываем на этом кейсе Пиздец, 2500, неоновая революция, здрасте Ну, ебаный, кейс 6 тысяч, нахуй Дайте мне миллиард, Это этого кейса и заебись 8 хуй с ним нормально пойдет блять продать и и, блять переходим к экстриму где он тут делся никита экстрим нахуй стопа все до свидания никита экстрим цель на сегодня выполнена 75 тысяч рублев и 65 тысяч звездочек никита пока сомневаюсь что топ 1 получится забрать но хуй с ним никита экстрима обогнали и заебись сейчас будет челлендж блять в каждом ролике будем друг друга перегонять это сколько это хорошего ка Качество, если, то это дохуя. Ну, это прям реально... Пизда, 69, заебись. Напоминаю, что по итогу у нас Глок, Градиент в инвентаре и 72 тысячи на балансе. И в принципе ролик уже может подходить к своему логическому завершению, потому что оно тут есть. Вот на такой вот замечательный, бля... Нет, хорошо, я думал, закалка, блядь, Градиент, это заебись. Особенно, когда он 130, 143 тысячи Заебато. Вот это, вот это мне нравится. Бля, знаешь, можно ебануть контент Продать всю нахуй, открыть еще двоих. Бля, ебаните лайк, реально. Ебанем два прям с завода кейса и закончим на этой счастливой и крутой ноте. Бля, вы уверены, он меня спрашивает. Да. 250 тысяч. Ну все, я сейчас такой отсос этой хуйней сделаю, блядь. Готовьтесь нахуй. Ну, три кейса хватит. Хватит. 5 кейсов. 300 тысяч. Блять, это самый ебанутый ролик. У меня ж 3 ролика. Это третий видос по Гагадропу. Такой хуйни еще не было. Блять, это пизда. Но я понимал, блять, что так будет. Вот реально. 110 нахуй. Ясно, блять. Но это зато максимальная проверка кейса прямо с завода. Не, прикинь, сейчас градиент выпадет. Волны неплохо. Ящик Пандор тоже. Ну, волны заебись. Это 20 тысяч рублей, когда кейс стоит 80. Это охуенно. 31 тысяча. 73 остается. Забейте нахуй. Блять, ну зря. Ну... Блять, ну контент нахуй. Снежный барс, будь он не ладен, 78, 78 58 тысяч, блять, омега 48. Все, пиздец, пошел я нахуй. Не, этот ролик просто так не закончится. Мы ебаня, Йогненный змеи, блять. Все, вот так вот это и можно, в принципе, оставить, хоть, блять, что-то. Поношенный, Хуй с ним денег не хватает. Закаленный в боях. 8, 8, 8. Зачем я сказал 8? Я хотел открыть 8 кейсов, наверное. Один кейс, хватит денег, хватит. Поехали. Давай. Буря на закате уже, по-моему, отсюда дропалась. Но тут уже типа синие чертята вот эти вот нужны. Ультрафиолет да, видос И топливный инжектор. Здравствуй. Ну, это еще один кейс закаленный в боях. 8 тысяч, понятно. Закалённый в боях кейс поехали. Но после кейса за 80 тысяч это, конечно не так интересно. Но в следующем ролике будет прям завода кейс. Бля, синие черепа. Почему я это назвал чертята? Потому что я сам черт. Ладно, хрен с ним. Давай, крайний кейс и заканчиваем. Здравствуй. Подтвержденное убийство, 15 тысяч и, в принципе, хорошее завершение данного ролика. По итогу, сегодня мы открыли, на самом деле, много вот этих кейсах, кейсах. Кейсах. Кейсов. Много мы сегодня этих открыли. Поэтому я надеюсь на лайк и поддержку с твоей стороны. А с моей стороны я пообещаю, что при достижении полторы тысячи лайков увидите вот эту историю. Но, блин, тут наклейка. Ой, бой, повар. И Reason Гейминг. И Титаны Утреннего. И LGB и Спортс. И Спортс. Ну и вы это видите. и медузы. Короче, будет жопа. И я надеюсь, что также получится несколько этих кейсов сувенирных, блин, открыть. Всем спасибо. Это был Челло не забывайте меня, пишите мне комментарии. Кстати, кто хочет попасть в прокачку, для следующей прокачки я буду выбирать людей, кто купил NFTшки. А у нас есть свои NFT-шки. В описании будет ссылочка. Переходи, смотри, можешь купить. Будешь прокачки. Но, как бы все сказал, да, что хотел. Всем пока, это был человек.